Лена Благинина, посидим в тишине. Мама спит, она устала, но ну и я играть не стал, я волчка не заложу, а уселась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 А потом скользнул ко мне Ничего, шепнул он, будто Посидим и в тишине. Эдуард Успенский Разгром Мама приходит с работы, мама снимает боты, мама проходит в дом, мама глядит кругом.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 наш просто приходил сережка поиграли мы с ним немножко значит это не обвал нет значит слон не танцевал нет Очень рада, оказалось, я напрасно волновалась. Эдуард Успенский Если б был бы я девчонкой! Если б был бы я девчонкой! Я бы время не терял, Я бы на улице не прыгал, Я б рубашки постирал. Я бы вымыл в кухне пол, Я бы в комнате подмел, Перемыл бы чашки, ложки, Сам начистил бы картошки, Все свои игрушки сам, Я б расставил по местам. Если бы... Был бы я девчонкой, я бы куда умнее был, я б тогда не только руки, я б и шею тоже мыл. Не играл бы я в футбол, в магазины бы пошел, я бы вычистил дорожку, пыль бы вытер на окошке, я бы встал бы на заре и не дрался во дворе. Отчего ж я не девчонка? Я бы маме так помог. Мама сразу бы сказала, молочина ты, сынок.